А, всем привет, ребята, с вами Шатвозлыв, канал Дэви. Это мое обращение. Вот. У <мышляет> меня подписчик 72, но она не тасует. Я снял свое видео на улице. Вот, и снял видео про двойников. Вот. Я вам говорю, что я удалил видео половину. Ты сам удалил специально. Вот. Спасибо за подписчиков. Вот. За 72. Кстати, я постригся, как вы видите. Вот. Ну а что, с вами был я, Ишат Возлыв, Это канал Дэви. Всем удачи и всем пока-пока.